Мирит самый молодой город в стране. Средний возраст жителей всего 26 лет. И по рождаемости мы первые. Десять лет я все надеюсь, что я стану важнее, чем твоя работа. Не надо ничего говорить, я и так все знаю. Ну, представляете себе, как работает ядерный ряд. Взорвать станцию невозможно ни практически, ни теоретически, ни даже в кошмарном сне. Это что? Уровень радиации в районе станции повышается. Существует вероятность нового масштабного выброса радиоактивных веществ. Полковник Николаев, военная контрразведка. Майор Олексенко. У городских партийных органов... Сложилось устойчивое мнение, что имела место диверсия. Сотрудник американского консульства Альберт Ленс. Опытный разведчик, он просто так не будет. В Триппете люди даже не представляют, какой опасности они подвергаются. Быстрее! Действуй, папа, Кто скажет, что ли,